Я без души ничего не делаю, это все моя душа, да, <с> как вижу, как чувствую. По профессии я декоратор, художник, мастер нанесения штукатурок, и она тут сидит и классно смотрится. Взяла и завалировала эту трещинку в камень. И чем дальше, тем больше иду, иду на огромный результат. Добрый день, с вами компания Печный мир. Я Бахаев Максим. Сегодня мы продолжаем обзор э, работ в ангарских утарах. И сейчас мы поговорим с, со скульптором, правильно? Правильно, не только скульптором. Да, не только скульптором, это Анна Вершинина, она занимается... Я занимаюсь сейчас, в данное время, занимаюсь вот здесь в хуторах скульптурными композициями на печах, также на улицах уже начала делать. По профессии я декоратор, художник, мастер нанесения штукатурок, то есть... Более 10 лет то, что я училась декораторству, в частности у маратака, начинала с этого, я вот применяю сейчас на печах всю свою технику. В данном случае, вот это моя первая работа по барельефу на печах. Две птицы. Сначала я делала модельную конструкцию печки и из пластилина лепила, как это будет все выглядеть, показывала заказчику. Вот. А потом отрабатывала вот этот а, материал плитонит, который я вообще не знала, как он работает. Пробовала его, налаживала на теплую печку. И даже вот материал сам по себе, он а, вот такие объемные элементы, хорошие, без каркаса держит. Uh -huh. То есть там первый слой каркас, сетка есть, а вот здесь каркаса никого нет. То есть достаточно глубокого проникновения пропитка. И все шикарно стоит. Как пришли в профессию? То есть обучались? Нет, просто мне стало скучно сидеть за компьютером в программах. Я компьютер не сильно люблю, потому что это ну, скучно. это. И я наткнулась на работы мастера Кима. Угу. И мне понравился там цветок объемный. Я вот решила его сделать сначала цветок. Сначала со стен начала. Штукатурные работы, да, объемные работы на стенах. А потом я к своей заказчице приехала и встретила там Печнякова. Которые мне предложили оформить вот здесь вот э, эту печку. Сначала был рисунок, хотели нарисовать что-то какие-то. Ну, uh -huh. я думаю, давайте сложнее сделаем. Я люблю в страх идти. Никогда не делала. То есть здесь объем полностью передан. Да, а, никогда да. не делала. Да, я думаю, не рисунок сделай, а объем. Почему бы нет? Почему бы не продолжить барельеф только на печах? Ну, опять же, если вы работали раньше за компьютером, получается, uh -huh. творческая как это была где-то внутри. Ну, конечно, была. То есть я и в Корлы фотошоп, и когда даже дома проектировала. Uh -huh. То, есть, архи То есть у вас проектирование было? Да, больше инженерная, конструктивная работа. Она мне, не... конечно, доставляла хоть удовольствие, но недолго. И там творчества мало, такого художественного. Анна здесь сделала декорирование кирпича. Да, был кирпич царский. Царский кирпич это. Но он в первоначальном виде был где-то белый где-то черный где-то плесень была ну, то есть такой неоднородный да и швы вот здесь изначально были серенькие, сейчас они темные я ее привела в единый стиль вместе с трубой труба вообще из другого кирпича то есть это не царский а какой-то новенький Литебский. такой кирби кирпич, кирпич путем техник пропитки Пользовалась пропиткой капители по дереву. Несколько раз пропитывала, причем несколько цветов тут наводила в несколько тонов. Потом, когда она высохла, края вот обшаркивала. Доводила до такого декоративно-старинного типа печи, чтобы она была цельная. Укрепила вот эти швы, чтобы они не сыпались. И соединила по стилю верхнюю часть печки с нижней, чтобы она тут смотрелась как арт объект ну, вот это получилось. То есть она на ощупь очень хорошая, сейчас приятно ее гладить. Она такая пропитана, уже стоит более трех-четырех ну, лет, да. И как бы вот эта звездочка, она даже сыпалась, сыпалась. Я ее где-то подшкуривала, убирала, пропитывала. И все, сейчас ничего не сыпется, и уход у нее тряпочкой протер, все нормально. Я первый слой сделала, второй слой сделала, он сыпется. Кошм... Нет. А, нет. <с>::::::: он кошмарно сыпется думал, я ничего не смогу сделать а потом когда пропиткой прошлась uh -huh. прихожу на следующий день а он не сыпется а он каменный еще раз пропиталась потом смотрю он каменеет каменеет это краба что я <с>:::::: поняла <с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: этот материал потом оказывается еще и лепить им можно он немного отличается от у там не от родман он посложнее ну каждый материал понимаешь и потом уже все. Вот потом, значит, я шкурками основной вот этот объем набрала и про ну, где-то прорезала ресцами, да, а где-то шкуркой добивалась объема и еще раз налажила. потом вот здесь прорезала этими ресами. То есть здесь у меня шкурка, резцы какие инструменты сильно. Там все руки делают, руки до да, творчества. И видите, главное, она как лежит это птица-то она по объему печки по объему печки она на углу специально классно да выпуклая и вот это на углу а да кстати когда делаешь вот мне дали вот печеньки дали вот эту печку она была уже покрашена вот этой краской но мне пришлось ее сошкуривать Почему? Потому что, бы, потому что мне надо чистую поверхность, ее прогрунтовать, пропитать, делать сетку, и мне краска просто мешала. Мне пришлось очень сильно ну, с, снимать, присо... да, снимать слой, снимать слой обязательно. А цвет я добивалась не красками, я пользуюсь, мне очень нравятся пропитки пропитки по дереву они также идут по штукатурке и, и, по, есть и по кирпичу, кирпичу идут и кирпичу. И очень шикарно они смотрятся их добиваешься и цвета и тона то есть здесь вообще одна по-моему пропитка я мне там колер добавляла а вот это уже вот чтобы соединилась с печкой чтобы ага. я вот здесь по верхам добавлял да чуть-чуть да, а сколько времени потребовалось да? Ам, так ну это первая работа была да у меня сколько я месяца точно и делал месяц Да, месяц я точно ну, делала. Вот обе птиц да, да. Еще не сутемнило, то есть тут немножко дизайн такой цвет все равно присутствует. Где-то вот рыжего добавляла, то есть где-то вот, я не могу это объяснить, это уже давно было, но где-то зачерняла, где-то рыжая, где-то убирала. А задача, задача стояла от клиента сделать или на видении художника? На видение художника, благодаря заказчику и он дает полную свободу. Мне это очень нравится, когда ты воплощаешь свои идеи, как ты видишь, вот как дизайнер интерьера, да, наверное, как декоратор. Ты взял, увидел, как она должна здесь сидеть, как тебе хочется. И она тут сидит и классно смотрится. То есть спасибо заказчику за свободу действий. Это еще один объект Анна на улице делала, да, расскажите, тоже вкратце о технологии. Ну, здесь технология повышенного уровня. Потому что улица. Да, внутри идет пеноплекс, на собранный на пене. То есть, чтобы она не сильно тяжелая была, э, не массивная, слишком из бетона, чтобы не делать утяжеленную. Основная болванка это из пеноплекса. Э, резалась, клеилась. Далее идет сетка которая очень ну, такая квадратная, я не знаю, но она хорошо гнется и держит форму. Угу. Потом я сетку делала везде, полностью форму, сетка на пеноплекс. Далее на, на сетку бетон контакт, чтобы ну, соприкосновение было бетона сетки. И много очень слоев, начиная там от самого жидкого сметанного и до, заканчивая такими фактурами под камень. Да, брутально так смотрится, достаточно мощно. Да. И здесь очень много функций он э, объединил Здесь был столб разваленный, да, кирпич очень старый Опять кирпич и он очень плохого качества был На фотографии потом пришлю И вот этот столб был, он тоже железный Здесь я обыграла и столб И сделала входную часть, получается, очень шикарную э, Вот этот пик э, над ним, над головой Я его доделала, хотя он не планировался То есть очень много функций вот эта фигура с собой несет. Разница э, с, стены и печей важна, потому что здесь технологически ты на теплую печку ложишь. И, и вот равномерность высыхания и остывания печки, ну угу. да, важна. Вот эту сложность только. В принципе, а так никакой разницы нет. А вот да, Мы на стене, в принципе, погнали. сеткой не пользовалась. На стене сеткой не обязательно. Не, не обязательно. А здесь обязательно а а для чего? Что когда она топится, печка, и если где-то там она расширяется, сетка ее держит, и рисунок никуда не уйдет. И что хорошо, ты этой сеткой можешь какие-то реставрацию даже делать, печки. да, Если и там да. какой-то там скол или там щель появилась, или маленькая трещина, наложил сетку, и сделал какой-то рисунок, нанес. да, нанес. И такой косячок печки ты раз, задекорировал. Ага. Также трещину можно обработать, э, вписать ее, допустим, в скальник. Если ты захотел барельеф не в виде птицы сделать, угу. а в виде скальника или камня. Взял и завуалировал эту трещинку в камень. Вот в камне где-то она пошла, цветом поддержал, все. Еще даже расширил ее. Расширил, стопыль, увеличил ее, да, все. Творчество да. нет. Пределов, То есть да, мастерство, декораторство, оно любую только из изям печки превратит в ее плюс. Шарм. Задумка этой печки, сама идея возникла из, из этого мистического места, тут старославянский стиль, а боги славянские везде. И я решила сделать дерево, и, и дух всего этого места, сова смотрит вниз на этого духа. Это дух леса? Да, это дух леса. Ну, вообще, это дух может всего, не только леса, а как бы этого места. Mm -hmm. Он охраняет вот это место здесь именно, и спит. В любое время он может проснуться. Времени, два месяца я делала его, изо дня в день, сидела, вот, рисовала. очень очень не получался цвет, борода, там не знала, какой сделать шлем, вот он сейчас серебряный, там состаренный, доводила цветом очень долго, очень сложно, потому что, чтобы его собрать в кучу, с первого, конечно, получилось, это вот это самое интересное, это серебряные его доспехи. А чтобы в кучу собрать, чтобы он весь нормально, целиком смотрелся, у меня то одно темное, то другое светлое, то еще что-то. Гармонично получилось. Да, чтобы он гармоничный что был, забыл. это сложновато доести. Ну, получилось. Чувствуется душа, ты, скажем, может, частичка. Конечно, обязательно. Я без души ничего не делаю, это все моя душа, да. Как вижу, как чувствую перед всем этим я обтягивала печку в течение месяца сеткой, на шрупы. у меня были, конечно, помощник, был мой сын, также принимал здесь участие полностью. Месяц где-то я затратила на это все. А, здесь достаточно высокая вот эта вот шевелюра получилась. Высота от печки до вот этой вот этого углодится двери 20-25. И там самое что интересное остался воздух. Вот здесь вот применена техника какого вот такого, состаривания, да? Вот здесь сверху еще идет а, такая состаренность, как будто бы здесь это или плесень, или что вот в старых таких. Ага. Это путем и звездки, и водички уже на пропитку. Вот это делаешь, протираешь это все. Получаются вот такие красоты. Красиво. Красоты, да. Еще глазик планировался из дорогого камня. Но так я дорогой камень не купила, не, не, не оставила. Что... Так вот он у меня стоит. Выткнутый. Даже непонятно, что его нет. Ну все вот держится в течение этого уже, наверное, трех-четырех лет это держится. Здесь каркас очень крупный, и тоже внутри воздух, как бы теплый воздух. Почему я на углу сделала? Потому что здесь угол печки, он не такой горячий, основная вот здесь вот температура, и вот здесь вот. Поэтому здесь он не треснет, да, ничего с ним не будет. Он... задекорирован, ну, вот сейчас посмотрели, ни одной трещины. Ни да, одной трещины, чувствует... но, ну, единственное, землетрясения здесь часто бывают, Ну ничего не произошло, кроме как вот здесь, видимо, вот при землетрясении она туда-сюда ходила, и вот здесь вот чуть-чуть совсем, но в основном вообще ничего не произошло, ничего нигде не отвалилось. То есть каркас, который я сама лично сделала, крутила везде каркасы, там внутри пена, вот там пена. И то, что это печка, ничего страшного нет, чтобы пена, она вся закрыта, не загорится, это все не, не, не, не опасно. Все это в каркасе. Материал вообще сам плитонит, это тот же сам, самый материал плитонит, где я везде делала, и птичек. Он вообще не предназначен для таких больших объемов. Но у меня каждый объект усложняется. И здесь я усложнила еще больше. Сделала с большими крупными каркасами, большие высокие формы. И никогда не смотрите на мешок, что там написано 4 или 2 миллиметра. Вот вам, пожалуйста. Стоит, все 25-30 миллиметров, любой объем, любые формы. И, и все стоит я... прекрасно. А, я еще эскизы сама ищу. И они не простые должны быть. Я вот, допустим, очень долго искала его. Именно в рисунке графичным должен быть обязательно. Ну, чтобы понимать, да, форму и uh -huh. вот эту линию. Это да, все... Графичность через программу какую-то? Нет, графичность рисунка должна быть. Мне очень ну, важно. Графичность... С четкими линиями. Да, с четкими линиями и положение вот это интересное. Ты все долго вообще искала. Вот птицы не так впечатляют, как карнишка. Ладно, Это очень нравится. Два часа с Александром Валентиновичем снимали, снимали, не выговорился. Пришел. Хотелось бы дополнить, да, то есть автор этой печи Максим Герасимов. Он меня пригласил сюда как профессионального художника-декоратора ну, ну, в помощь оформления этой печки. Это путем проб, проб ошибок, путем путем э, такого мастерства человека, который добивается. Я считаю себя мастером, потому что я добиваюсь чем результат. да результат и чем дальше, тем больше иду, иду на огромный результат. У меня вот теперь скульптура там трехлитровая уже из цемента, бетона и, то есть еще сложнее, а да, чем это? тоже своя, то есть тоже это, скажем, по да, результате. я сама. Сама, сама придумала эту идею, да Там как раз богиня смерти Мара Вот здесь вот за углом Смотри, что он у нас с косой сидит Ну ее забраковали Ее забраковали, Мара. Ну ее мальчик делал Мне заказчик предлагал так же сделать там то есть ты говоришь, давай шурупы накрути, а, чтоб здесь да, и... и закрой мне вот эту мару, которая мне не нравится, которая не очень получилась. Uh -huh. Я не стала рисковать, просто я ему сказала, говорю, давайте что-то отдельное сделаем, отдельную какую-то форму, платформу. Ну так это все зависло, и пока вот это загородили, закрыли. Да, закрыли, и так все это осталось на прежнем месте. Мы топили печку постоянно, да, она где-то три дня держит тепло. И три дня она тепленькая стоит. Чтобы она обязательно тепленькая была. Uh -huh. вот. И ну, слой же должен просушиваться. Ну, сушиться, я как понимаю, чтобы печь была разогрета на расширении. Да, Чтобы расширение. потом, если на холодную нанесешь, чтобы не порвало. Да, да, да, все правильно, все правильно. И, И самое главное, мне начиналось вот это лицо, наверное, вот с такого объема. Я потом набирала, набирала, набирала. Очень долго, сетками, сетками. Это вот... Я не знаю, за сколько приемов, чтобы вот такой вот слой получить. Это я не знаю, приемов я уже не помню, приемов 10, налаживание, налаживание этой штукатурки. Не повторитесь, я думаю, в следующий раз, если захочешь, такое. А как я не буду и... повторять, я всегда новое делаю. Мне скучно будет что-то одно и то же повторять. И вот здесь тоже, кстати, пропитка по дереву, то же самое. Но здесь применяются еще и обыкновенные куриловскую краски я применяла. А в основном пропитка та же самая. Чем она хороша? Она закрепляет опять штукатурку. У нее угу. в основе там какой-то воск есть. То есть она то есть, не просто ее подойдет, пропитывает. Да? да, она пропитывает ее, укрепляет, то есть ну, не, не шероховато, не сыпется. А потом сверху еще красочкой матывают вот этим по верхам. Выявляем такую фактуру. Анна, ну не знаю, как это оценить. Это, наверное, без... по диссипальной 20. давай мы снимем ролик. Ставим большой жирный лайк. По данным Анны, если нужны будут, обращайтесь. И какие-то интересные проекты Анна с удовольствием, думаю, выполнит. Да. И сделает Что это будет? с душой и качеством. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.